приветствую вас на моем канале с вами Ирина сегодня я предлагаю сделать вместе со мной бант бабочку из атласных лент этот бант можно одеть на ободок и снять и одеть на зажим для волос кому как нравится кому интересно оставайтесь со мной Для работы я взяла атласную ленту двух оттенков и нарезала из них три пары лент. Я их уже спаяла между собой. Ширина ленты 4 сантиметра. Первая пара это 19 сантиметров длина и две последующие пары по двадцать сантиметру каждая. Еще мне понадобился кусочек ленты такого же цвета и взяла я зажим длиной в пять с половиной сантиметров, но можно взять зажим и семь с половиной сантиметров, такой тоже пройдет. А длина этого отрезка 8 сантиметров. Украшу бабочку стразами на силиконовой основе. Ширина его 1 сантиметр и понадобится мне 5,5 сантиметра. Усики я буду делать из толстой лески и двух бусин. Диаметр бусин каждый подберет на свое усмотрение. Еще нужны иголка с ниткой, булавки, зажигалка и клеевой пистолет. Прежде чем начать работу, я немножечко обработаю свои ленты. Для этого я возьму обычный лак для волос. Ленты мягкие, плохо держат форму, и потом они еще скользят друг по другу, и это не очень удобно для работы. Я вот таким образом наношу лак на все заготовки. И потом просто руками придавливаю, разглаживая эти заготовки и даю им высохнуть. Сейчас на лентах вы видите пятна, но когда они высохнут, пятен вообще не будет. Бабочка состоит из правой стороны и левой, и эти стороны зеркально отражены видите лента даже приклеилась бумаги и начнем нашу работу с отрезков длиной в 21 сантиметр с одной и с другой стороны я поставлю маркеры с одной стороны на расстоянии 4 сантиметров от края Теперь ленту я переверну и от этого края я теперь 8 сантиметров и маркеры у меня располагаются не на одной стороне, а на противоположных кромках ленты, вот таким образом. Теперь я подгибаю ленту от маркера до маркера вот, смотрите, вот так можно немножечко потянуть лента выкладывается. Этот сгиб нужно примять пальцами. Теперь можно зафиксировать уже подогнутую ленту. Даже не можно, а нужно это так сделать. У меня получается вот такая деталь. Вторую деталь я буду делать в зеркальном отражении. Для этого я прикладываю ленту цвет к цвету, то есть малиновый к малиновому цвету. И теперь копирую предыдущую ленту вот так все срезы сгибы уголочки у меня совпадают вот я их сейчас разъединяю и вы видите что они абсолютно одинаковые Теперь я в этом месте, это у нас будет середина петли, я делаю маленькую петлю из короткого края и фиксирую его этот край. Теперь длинный конец ленты я отворачиваю от себя, Уже полученный уголок, вот этот предыдущий петли, я стараюсь поместить примерно по центру ленты и подворачивая край под низ, совмещаю сгибы и срезы и закрепляю булавочкой. Сейчас буду делать вторую половину и там будет лучше видно как это все происходит вот так подвернула короткую петлю отворачиваю назад по этому срезу здесь уголок у меня размещается по центру ленты и край ленты опускаю вниз здесь тоже уголочек по центру ленты и закрепляю это положение Здесь проверяю все ли у меня симметрично, все правильно. И теперь собираю каждую деталь отдельно на нитку с иголкой. Здесь тоже нужно сделать одинаковое количество стежков при сборке при когда мы уже стягиваем все эти петли у нас получились одинаковые складочки на одной детали и на другой детали готовы теперь я сделаю нижнюю петлю для этого я взяла отрезок длиной 19 сантиметров и теперь отметила центр его подворачиваю ленту к центру немножечко выступая теперь пальцем продавливаю в этом месте серединку и складываю верхний конец ленты пополам то же самое делаю с левой стороны. Продавливаю вот здесь серединочку и ленту складываю вдвое. Получается вот такая деталь. Теперь ее тоже нужно набрать на ниточку. Теперь соберем основной бант. Каждую деталь я подклеиваю к центру. Здесь я смотрю, чтобы у меня тоже было красиво. И с правой стороны подклеиваю вторую деталь. Тоже проверяю как выглядит у меня бант симметрично теперь покажу как я делала усики оставляю край лески примерно 5 миллиметров оплавляю его и таким образом закрепляется бусины на леске вот так придавливаю держу пока остынет и все. Усики готовы. Этот кусочек ленты я складываю в четверо. И оплавляю с каждого конца. Этим кусочком будем закрывать серединку банта. Приклеиваю его, начиная от центра. Это передняя часть, лицевая. По изнаночной стороне я клей не наношу. Смотрю, у меня лишняя лента, я ее срежу, а краешек подклею. Теперь можно приклеить украшение, но прежде я срежу примерно один сантиметр. Нанесу клей и клеем и приклею. Усики я буду приклеивать поверх этого украшения, а место склейки закрою вот тем маленьким кусочком отделки. Здесь у меня камера остановилась и этот момент я не сняла. Вот так складываю, приклеиваю. А место приклеивания закрываю маленьким кусочком и все получается аккуратно. Ну вот, бантик, бабочка готова. А сюда мы можем ставить либо зажим, либо ободок. Кому что хочется.